добрый вечер я игорь черноусов и сегодня заключительный ролик из серии просто о photoshop я сегодня вам расскажу о инструментах которые позволят вам <coughs> добавить пикантности и профессионализма для ваших роликов сделать плавные переходы между картинками обвести контуром вашу рельефную картинку вот таких значков вы видели достаточно много и сделать тень для придания объемности вот именно об этом мы сегодня с вами поговорим. Я сейчас отключу ненужные мне для работы слои. Включу нужные мне. Вот типичная ситуация. Калаш из двух картинок. Фоновая картинка и прямоугольная картинка. Что нам нужно сделать? Нам необходимо сделать плавный переход, чтобы не было вот такой резкой границы, которая, конечно, смотрится ну, не очень хорошо. Как эту, раз... как эту границу размыть? Photoshop, как всегда, предлагает вам кучу разнообразных вариантов решения этой задачи. Я покажу самый простой. Берем обычный ластик. Правой кнопочкой щелкну, выбираю обычный ластик. Беру ластик размытый, не с четким контуром, а именно вот с, размытый, с размытостью. Подбираю размер этого ластика. Выбираю давление ластика 10, больше не надо. То есть я буду очень маленькими порциями снимать краску. Как бы такой наждачечкой, нулевочкой, аккуратненько счищать. Выбираю слой, который я буду править вот именно этот слой его край я буду размывать и начинаю легкими движениями прижимая левую клавишу мышкой размывать край своего рисунка каждое нажатие это снимаю небольшую часть рисунка ну, вот возможно я очень большой взял ластик возьму его чуть поменьше размер и нажатие все-таки не 8, а хотя бы 10, иначе я очень долго буду смывать. Вот взял прижать нажатие на ластик 14. Я сейчас немножко увеличу, чтобы было видно, что происходит. И начинаю размывать. Вот смотрите, провел. Вот аккуратненько размыл. Еще провел, еще размыл. И ваш контур начинает размываться. Вот таким вот образом. Каждое движение ластиком вы снимаете небольшое количество цвета. В нормальном масштабе это уже выглядит вот так. Вот видите, уже контур у меня начал размываться. Для размытия прямого контура можно воспользоваться очень полезным э, приемчиком. Щелчок мышки. Перемещаем куда нужно, прижимаем shift и еще раз щелчок мышки. Вот обратите внимание, слой так аккуратненько у меня размывается. Делайте это несколько раз, потому что нажатие у вас выбрано небольшое, и вот так вот аккуратненько можно размыть, сделать переход этого слоя. Вот что у меня получилось. Конечно, если вы размываете контурную картинку, то shift здесь вам не поможет, вам придется аккуратненько ластиком проходить по всему вашему контуру. Следующий приемчик, который вам тоже может пригодиться, это если вы хотите обвести вашу картинку каким-то светящимся слоем или тоже его так немножко размыть. Как это делается? Значит, Вы выбираете слой, с которым вы работаете, да? вот с этим. Берем инструмент пиро, пиро, Немножко увеличиваем для удобства. И начинаем обводить, обводить контур вашей картинки. Делаем щелчки и мышки. Вот так вот аккуратненько, шаг за шагом, я обрисовываю нужную мне часть. Изменяем масштабирование, нажимаю Ctrl, плюс, Ctrl, минус. Для удобства обводки. Я сейчас грубо набросаю, чтобы показать смысл происходящего. Вот я практически закончил. Соединяю линии. Вот получилось у меня выделение. Теперь щелкаю правой кнопочкой мышки. И выбираю сделать выделение. Или сделать обводку, как это в русской версии будет называться. Ширину выделения 3 пикселя или 2 по умолчанию. Вот произошло выделение того, что я обвел. Теперь выбираю инструмент «Работа с выделенной частью». Это второй инструмент в панели photoshop Щелкаю правой кнопочкой, опять же. Появилось, появляется уже совершенно другое меню, потому что я использую другой инструмент. И выделяю инструмент «Строки», то есть «Сделать обводку». Опять же, выбираю ширину вашей обводки. Ну, например, сделаю побольше, сделаю 4. Да? Выбираю цвет для, для обводки. Щелкаю на прямоугольничек с цветом, выполняет двукратный щелчок на том цвете, которым я хочу обвести. Ну, например, хочу обвести красным ужасным вот таким цветом, нет, красным, да. Вот так вот выполняю двукратный щелчок, Нажимаю кнопочку ОК. Вы можете выбрать, где будет производиться обводка. сайт это внешнее по центру, либо изнутри. Ну, выбираем обводить внешнюю, делать внешнюю обводку. А если вы выберете по центру, то произойдет такой эффект размытия, что иногда очень не нужно. Нажимаю кнопочку ОК. Вот, получилась у меня вот такая обводочка. Теперь просто убираю выделение, в меню выделения, выбираю действие, отменить выделение. Все, вот, получился я вот такой вот обведенный и последний инструмент или последний приемчик который вам э, возможно пригодится при работе это создание тени вот если я хочу сейчас э, вот этой вот этому вот этому рисуночку сделать фоновую тень э, как мне необходимо поступить я отменю действие обводки потому что и обводка и тень конечно это уже будет чересчур я выбираю слой для которого я хочу сделать тень это вот я с рыбой, да? Щелкаю по нему правой кнопкой мышки и выбираю действие сделать дубликат этого слоя. Вот обратите внимание, сразу же под моим слоем появился дубликат. Я отключу оригинальный слой, первый, чтобы видеть, что я делаю. Как формируется тень? Мне сейчас нужно этот слой полностью зачернить. Для этого я обращаюсь к меню "Имидж" выбираю действие, пункт ну, по-английски выравнивание выравнивание уровня adjustment levels вот, и вот в таком вот окошечке я перетаскиваю ползуночек от белого к черному вот обратите внимание что у меня получилось у меня вот получилось вот вот, вот такое это и есть моя тень значит если я сейчас включу оригинальный слой, для которого я сделал тень, он у меня, естественно, закрыл мою тень. Чтобы тень ну, именно отражалась, вам ее нужно немножко трансформировать. Но прежде чем ее трансформировать, можно сделать ее не такую черную, можно изменить прозрачность этого слоя, выполнить двукратный щелчок и ползунок прозрачности, ну, например, поставить 50%. Вот посмотрите, у меня теперь получился не залитый чер чернотой, а вот такой вот светло-серенький практически цвет. И если я хочу размыть этот слой, а чтобы у него расплылись края, то можно ему включить фильтр. В меню фильтр выбираете действие размытия, destroyed, и выбираете вот такое типично часто применяемое размытие, размытие по гауссу. Двигаете ползуночки побольше, размываете вашу тень и не забывайте нажать на кнопочку ОК. Вот ваша тень немножко размылась. Ну а теперь мы ее просто будем трансформировать. Чтобы видно, что я делаю, я включил оригинальный слой. Находясь на слое с тенью, я иду в пунктик редактирования, выбираю трансформация, деформирование. Вот. И начинаю растягивать тень до нужного мне размера. Ну, например, вот до такого. И вот в итоге получается вот такой вот, в принципе, неплохой, похожий даже на полупрофессиональный <смех> значок для видео. Друзья, на этом мини-курс по... Применению Photoshop для создания персонализированных значков для роликов YouTube я заканчиваю. Я вам рассказал основные инструменты, которые вам пригодятся для того, чтобы создать вот такой, в принципе, полупрофессиональный значок. Как работать с текстом, о эффектах текста рассказал, о том, как создавать коллажи, как вырезать картинки, как сглаживать переходы, работы с тенью из сегодняшнего урока, как все это сохранить. Благодаря вот этим несложным действиям вы можете не обращаться ни к кому, а делать свои собственные красивые значки. Если у вас возникают вопросы, пишите под данным видео, я вам обязательно отвечу. Спасибо, до свидания.